Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе краснор Сегодня мы с вами посещаем немецкую деревню. Пойдемте посмотрим. Здесь вот такие вот уютненькие домики в баварском стиле. Приветствую вас на канале Максима Черепанова. Мы находимся в жилом комплексе Пересвет-Карасовский компании Strong Forum. Сегодня мы с вами посещаем ЖК Радужный в хуторе Ленина. Мы находимся в микрорейне Комсомоль. Сегодня мы находимся ЖК «Виктория». Сегодня мы находимся в поселке Знаменском в жилом комплексе «Первомайский». Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся в хуторе Ленина. Сегодня мы находимся в коттеджном поселке «Виктория». Выбирая варианты, отталкиваясь от ваших возможностей, потребностей и желаний. Хотите стать моим клиентом? Обращайтесь.